Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и я сегодня вам хочу рассказать о творческом начале. Как разбудить в себе творческое начало и зачем оно нужно сетевику? Для успеха в любом бизнесе нужны всего три качества. Это умение общаться с людьми, это организованность и творческое начало. Творческое начало есть, конечно, в каждом человеке. И именно оно отвечает за ваш тот или иной выбор, за решение поставленной задачи, за ваши любые действия, за ваши идеи, за ваши мысли. То есть, если у вас нет творческого начала, то вы всего этого сделать не сможете. Это вот нужно очень хорошо понять. Смотрите, когда рождается маленький ребенок, он полон творческих идей, он все хочет, он весь в творчестве. Именно тогда из этого человека, который развивает свои творческие способности с самого начала, то есть с помощью родителей, с помощью окружения, из него вырастает личность, которая способна и во взрослой жизни принять нормальное, адекватное, хорошее решение, правильное. Если же случается так, что слишком строгие родители, слишком суровые условия для воспитания, и у ребенка возникают запреты вокруг него, игрушку нельзя, яблоко нельзя, конфетку нельзя. Там, рисовать нельзя, то, то нельзя, все нельзя. И тогда из такого человека вырастает личность, ведомая, которая, которую нужно вести за ручку везде. И эта личность ждет команды. Вот тогда получается вот таким вот образом. И кто-то в большей или меньшей степени, каждый из нас, он в нем есть такая личность. То есть у нас есть как творческое начало. Точно так же есть и такая вот личность. Что нам делать с этим? Что нам делать, если в такой личности вас много? Ведомая личность, которая ждет команды. Такой личности все равно. Нужно вот понять. Самый главный критерий, который определяет эту личность в вас, что этой личности все равно. Что делать? То есть убрать себе «мне все равно». Сколько бы у вас не было вот, этого, вот, вот этой установки «мне все равно», нужно каждый раз ее убирать. Давайте посмотрим на примерах, то есть что делать. Если бы мне э, было «не все равно», то я бы сделал то-то, то-то, то-то. Давайте посмотрим на примерах. Где мы будем отдыхать? Ну, «мне все равно». Что ты наденешь сегодня? Ну, ты знаешь, мне все равно, что оденешь, то вот и, и хорошо, то и будет нормально Что ты будешь есть на завтрак? Ой, ну мне все равно Какой фильм будем смотреть? Ты знаешь, мне все равно Айдет идет ли мне эта стрижка? Ой, ну ты сама все знаешь Мне все равно То есть что нужно сделать? Нужно Именно перестроить эту фразу, как только вы поймали ее себе, как только вы это произнесли или подумали, нужно сразу переиграть. Если бы мне было не все равно, то я бы... Где мы будем отдыхать? Ну, если бы мне было не все равно, я бы отдыхал в Италии, потому что... И объясняйте почему. Что ты наденешь сегодня? Если бы мне было не все равно, я бы хотел, чтобы ты одела вот это вот платье вот с таким-то вот вырезом, в таком-то цвете, вот такие-то туфли. Что ты будешь есть на завтрак? Если бы мне было не все равно, я бы съел там пять бутербродов с красной икрой и запил бы там хорошим кофе. Какой фильм вы будете смотреть? Если бы мне было не все равно, я бы посмотрел там ужастики со страшными смешными рожицами. Идет ли мне эта стрижка, дорогая, если бы мне было не все равно, я бы сказала, что тебе стрижка ужасно не идет, вот на тебе денег, или там сделать другую стрижку, мне эта стрижка тебе не нравится. Вот, что тогда получается? То есть, если мы включаем этот режим, если бы мне было не все равно, то у вас открывается творческая энергия. И ваши блоки, которые сидят у вас, может быть с детских времен, может быть позже, это его никто не знает, это отдельная тема, они начинают потихонечку убираться, и творческая энергия из вас начинает исходить, мягко скажем, то есть она у вас начинает появляться. И тогда вы превращаетесь вот в такую личность, которая может самостоятельно решать очень многие вопросы, решать креативно, быстро и четко. Итак. Творческих успехов вам! Используйте эту формулу в своей жизни. До новых встреч!